Всем привет. Данное видео будет предназначено для раздела разборка сборка ноутбуков. В данном случае речь пойдет о ноутбуке Asus модель X550J. Начну с обратного, потому что я его уже разобрал. Покажу, а потом покажу. Соберу его и покажу как разобрать. То есть разборка ноутбуков связана с чем? То есть принесли его с проблемой, что он жутко глючит и тормозит. Первый виновник это сам жесткий диск, то есть у него более 5000 ошибок на нем по диагностике. И второе, сама система охлаждения, то есть я бы не сказал конечно, что она очень сильно забита, но тем не менее, она запылена И термопаста, то есть я ее еще не счищал, она уже высохшая. То есть ноутбук ни разу на профилактику никуда не относили ничего с ним не делали то есть она просто высохшая соответственно коэффициент охлаждения у него теплопроводности точнее пардон никакой это все надо счищать наносить заново термопасту и менять жесткий диск переустанавливать операционку либо планировать операционку пытаться с этого но так как она грючная и тут еще скопе просили переустановить заново операционку и все остальное заново его настроить то соответственно будем делать так а, операционка здесь предустановлена windows 8 скорее всего для одного языка и судя по году выпуска скорее всего даже версия 8 может быть 8.1 Восстановить это все не проблема, сейчас я это все пощищу, нанесу новую термопасту, покажу, как это все выглядит, потом я его соберу, а потом заново разберу, уже показываю, как это делать. Поехали. Итак, две небольшие, скажем так, не хитрости, а два небольших совета. Первое. Многие наносят термопасту таким жирным, солидным слоем, этого делать ни в коем случае нельзя, надо наносить. Примерно вот так И все На ответную часть наносить не на да, Потому что некоторые наносят и туда и туда В итоге здесь полностью все залито потом застывшей термопастой Счищать это не из приятных удовольствий Второй небольшой совет Бывают в ноутбуках кулера не имеют здесь винтов то есть во многих моделях здесь идут винты, то есть они откручиваются, снимается крышка и, соответственно, чистится внутри все от пыли. И если сам пропеллер съемный, то есть он снимается и смазывается машинным маслом. Если у вас вот такие вот заглушки, вот такого плана, это просто заглушка, то есть он запаянный, грубо говоря. Их необходимо срезать обычным канцелярским ножом. Срезаете прям под корень, чтобы можно было спокойно снять крышку. Я вот это специально оставил, чтобы показать. Когда вы все внутри сделали, почистили, смазали вентилятор, одеваете обратно и термопистолетом с термоклеем сюда наносите маленькую капельку. Ну, соответственно, на все три посадочные места дожидаемся, пока высохнет, и собираем все обратно. То есть в этом случае, соответственно, эта крышка уже никуда не и это намного удобнее и практичнее, чем колхозе здесь какой-нибудь двухсторонний скотч, на него <coughs> что-то пытается наклеить. То есть, вот таких два маленьких, скажем так, советов. В данном случае считается средне забитая система охлаждения. Здесь забит радиатор. Ну, видно слой пыли. Соответственно, его надо сейчас будет убрать весь. Даже вот такая вот забитость Уже будет плохо Охлаждаться И небольшой совет По поводу смазки Самого Вентилятора То есть существует специальная жидкость Так называемое машинное масло Заливается оно вот сюда Буквально пару капель. И еще один небольшой совет по поводу жестких дисков. То есть, если вы берете жесткий диск у э, каких-то там знакомых, либо с вам говорят, что он новый, не потрудитесь, просто это проверить хотя бы через смарт. То есть, есть такая программа Виктория, запускаете ее, выбираете нужный вам диск, соответственно, тот, который жесткий диск. Ну, в данном случае, допустим, я вам покажу вот. Тарабейтный диск. Выбираете его, нажимаете вкладку Smart нажмете вкладку get smart то есть здесь если он новый должно быть примерно все вот так как минимум здесь должно быть одно включение если вы только раз включили компьютер то есть строка power off detect count значение должно быть одно это говорит о том что компьютер был запущен вернее диск был включен на компьютере лишь раз Ну и здесь количество загрузок, перезагрузок 4, то есть, соответственно, температура, ну, можете и проверить, заодно сделать тест. Но если он новый, то необходимости в тесте никакого нет. Ну и так, собственно, разборка ноутбука Asus, модель X550J. Для начала необходимо снять заднюю планку, которая крепится на двух винтах, по краям, здесь и здесь. То есть мы ее снимаем, далее откручиваем винты, которые находятся в своих местах. Здесь будет стоять жесткий диск, то есть надо будет снять эти винты, соответственно, снять жесткий диск. Потом во всех местах, где есть винты, также надо будет все это дело снять. Соответственно, здесь, где стоит батарея ноутбука, Винты не перепутайте, потому что в некоторых местах именно на этой модели они стоят длинные в некоторых местах стоят короткие винты Далее, когда все это раскрутили переворачиваем открываем берем лопаточку так как клавиатура здесь не съемная она на корпусе то есть но вам необходимо будет только снять саму крышку крышка здесь на защелках находится То есть вот таким вот образом это делается. Так, ну и чтобы было видно. Здесь давайте я поставлю, наверное, сюда. То есть непосредственно уже внутри. Необходимо будет соединить три шлейфа. Один на клавиатуру, один на тачпад. И еще третий шлейф, это на питание идет на кнопку включения то есть здесь просто отгибается на всех разъемах крышка и соответственно на клавиатуре точно так же все, потом вынимаем разъемы и снимаем крышку И добрались, соответственно, до верхней части материнской платы. Ну, так как я уже там все почистил, все смазал, все собрал, разбирать заново не буду. Здесь, в принципе, хитрого ничего нет. Откручиваем все винты, которые держат непосредственно DVD-привод. Все винты вот эти вот откручиваем. Bluetooth-модуль, а, точнее Wi-Fi, пардон. Все винты. Отсоединяем это шлейф также, отгибаем, отключаем его. Все, когда открутим DVD-привод, нам мой необходимо будет чуть-чуть подвинуть в сторону. Также откручиваем здесь винты, я их закрутил, еще не закрутил, но они здесь два винта есть, которые держат непосредственно сам кулер. Их откручиваем, вынимаем материнскую плату целиком, приподнимаем вот под таким углом, там будут разъемы. Сам Wi-Fi модуль отводим в сторону, соответственно там мы отключаем питание <coughs> и здесь включаем также штекер. И можно отключить еще вот этот разъем для удобства и снять материнку целиком, но в этом случае это необходимо делать только для ремонта самой материнской платы, а для чистки системы охлаждения достаточно будет просто перевернуть материнскую плату наоборот и, соответственно, снять с материнки уже сам кулер с радиатором, который идет на процессор на видеочип и все далее чистим места все разъемы ну, не разъем а чистим соответственно процессор вот термопасты засохший видеочип чистим смазываем термопасты все собираем в обратной последовательности переворачиваем закручиваем в принципе все вот в таком виде далее когда здесь все закрутили соответственно здесь все протерли пропылесосили ставим назад верхнюю крышку Заводим разъемы в свои посадочные места. То есть надо будет их отогнуть. Надо об этом не забывать. Когда вставили, лопаточкой сгибаем обратно. Вставлять надо плотно и до конца. Далее просто защелкиваем обратно саму крышку верхнюю. Переворачиваем и, соответственно, затягиваем обратно все винты, ставим на обратно жесткий диск и завинчиваем все винты, какие должны быть. Вставляем батарею и пользуемся дальше.